А, именно это мы хотели поднять. Ну, мы уже разобрали вопрос проектор с генератором. Резонанс. Да. А, я сейчас хочу задать вопрос про манифесторов. Неоднозначные товарищи. А, есть ли в семье два манифестора? Есть вообще? у меня такой союз, мне не давно, а, кстати. Отлично. На Поделись, сумпозиция. пожалуйста, опытом. А, как манифестор с манифестором может найти общий язык, если каждый хочет заявлять о себе? Очень сложный союз, если они вместе, если они не знают свой дизайн. Я скажу, пиздец, какой сложный. Простите за мой французский. Это, я, я не мог здесь другого слова вставить, потому что вы должны понимать, что манифестр это человек, который идет и манифестирует. Они с, с детства, ну с самого раннего детства, как только они родились, они у них нет понимания у кого-то спрашивать разрешение, у кого-то как-то кого-то чем-то информировать. У них что такое манифестр? Это горло все время обеспечено моторной энергией к одного из моторов. То есть у него энергии придется выразиться все время. То есть у нас горло является центром. как-то Все дороги идут в Рим, у нас в энергетике, в нашей энергетической конструкции, все дороги ведут к горлу. И горло отвечает за выражение. Когда горло подключено к мотору, он все время пытается что-то реализовать. Точно так же, как мангены, очень шустрые из-за этого. Как манистирующий генератор. Но они генераторы. И вот когда манифе манифестор постоянно обусл... озадачен как бы что-то странслировать, что-то выразить. Два человека в доме, абсолютно закрытых, непонятных друг для друга, если они пытаются доминировать или не доминировать, а не информируя друг друга, осуществлять какие-то действия, с одной стороны непонятно друг другу. Манифестор, когда кто-то что-то совершает, какое-то действие не в ущерб ему, оно нормально воспринимается. Хуже, когда манифестр что-то делая, встречая сопротивление, не обу... непонятное для него другого вот тут возникает гнев. А так как у них они оба гневные, это может быть достаточно такая яркая еще та, то семейство, в которое Битва. могут друг друга порубать в капусту. Может такое ну, быть. Вот... Особенно если два эмоциональных манифестера, эмо-манифестера, это люди, которых очень много, это что делать? Ему... Ну вот что делать? Ну вот есть уже дети, есть семья, были какие-то хорошие понимать. моменты. да. Что значит информировать? То есть я правильно понимаю, мы сейчас прям разжевываем для наших слушателей, для наших зрителей, какую стратегию лучше выбрать, если в семье два манифеста, муж и жена. Да? А, даже если мы не будем говорить, что оба эмоционалы не усугубляем, скажем Но... так. Да? Давай, вот что, что лучше сделать? То есть, например, если я чего-то хочу сделать, как женщина, да? Я сначала говорю своему мужчине, ты знаешь, я хочу пойти в кино с подружкой на вечерний сеанс. Да, все, я проинформировала. И я не спрашиваю разрешения, слушай, можно я пойду но, в кино с подружкой но, на вечерний сеанс? Когда я являюсь манифестором, я в жизни, в этой жизни встречаюсь с огромным количеством препятствий, и ограничений, которые пытаются меня как манифестора поставить в стойло, и для меня, как для манифестора, будет очень ценным, э, как сказать, принятие моего пространства и моего права самому принимать решения. Два манифестора в одной семье – это иногда очень хорошо. Они понимают друг друга, они понимают ценность. То есть я как манифестор понимаю ценность твоего права принимать решение самостоятельно. И если, допустим, манифестр с генератором, мужик-генератор, баб манифестор там наоборот все, да, она пытается, допустим, что-то делать, манифестирует, для нее важно, чтобы она принимала решение, и ей по большому счету по барабану, что он там разрешит ей или нет, да, она сама принимает решение, то мужик может не принимать этого права он не манифестр. У него нет этой потребности с детства вот прям вот. вот. Ну, давай все-таки вернемся к Поэтому, нашему конгрессу. С одной стороны, я проговорю, с одной стороны, плюс. Два манифестера плюс. Но главное, чтобы они не запускали друг у друга процесс э, гнева. Ложного я. Да, да. Когда, ну, то есть, когда твой э, партнер что-то делает, не информируя. Манифестору даже проще встречать, чем генератору. Генератор, он живет в, ау... в аурическом воздействии. Он все время встроился в другую ауру, почувствовал, он уже знает, что там от него ждать. А когда два манифестора, они у не другое аурическое воздействие. Они оба закрыты, и они здесь каким-то образом, будучи не сакральными, они спокойнее реагируют на проявление другого, да? Им меньше даже нужно как-то информирование иногда, чем для генератора. Но здесь... Контрастный союз. Они понимают друг друга хорошо, но если они столкнутся с сопротивлением, то это будет более жесткое сопротивление, чем сопротивление, чем ярость манифестора и фрустрация генератора. Если две ярости, это и незнание, когда остановиться. И особенно, если ребенок, там у них еще и сакрал, который дал на эту энергию, то там шашки наголо могут порубать. Ну вот смотри, прям реальный пример. да, В семье три манифеста. Очень сильно будет зависеть от его механики, кто он вот Я люблю все на бытовых примерах, да. чтобы было понятно. да? Три манифестора. Ребенок манифестер, да. а мама папа манифестер. Маме хочется что-то сделать, mm. при этом она сначала, используя ложную стратегию семицентровых существ, начинает э, делать из себя блондинку и всячески показывать своему мужу манифестору что я чего-то хочу в этой жизни, а ты догадайся mm. сам. Это да, ложная стратегия, нет, это потому что стратегия. он никогда не догадается, чего она тот перед ним выплясывает и танцы живота устраивает. Я хочу добавить вот к этому, что ему в этот момент похеру, он ее да. даже не видит. Манифестор, он озадачен здесь другими вещами, он не настолько чувствительный, как вам кажется, он не видит других. Но он... общественное мнение и куча тренингов, когда женщина должна быть женщиной перед, любим, перед любимым мужчиной делает вот этот слом мозга у женщины-манифестера, когда она пытается выйти на чувственность со стороны своего мужа-манифестера, и чтобы он догадался сам, чего она хочет. Ну, вообще, союз не про чувственность такую. Знаете, ребята, да. я вам изначально скажу, что манифестеры, они не особо там про какие-то... Лучше договориться. Допустим, я чего-то хочу, пойти в кино на поздний сеанс. Я говорю своему мужу, ты знаешь, мы там с Настей решили, что сегодня мы сходим девишником на 11 часов ну, да. вечера и попадем в кино. Все спокойно, без всяких выкрутасов, да, все. Про, проинформировали. Просто принять мужику то, что баба его не должна спрашивать разрешение, что она полноправный, такой же, как манифестор. С манифестором нужно принять, что у каждого есть своя территория. и он имеет, Да, имеет право принимать решения самостоятельно. Дать возможность жене своей, что сложно в нашем гомогенизированном мире, где мужикам мозги засрали окончательно, принять право женщины самостоятельно принимать решения. И нет, это ни нет. в коем случае не является подкаблучничеством или еще да, каким-то моментом. Просто мы, как два равных партнера, создаем партнерский союз на договоренностях, что кто союз, может да. делать все. Это уже снимает огромное количество вопросов. И мы возвращаемся сейчас к теме того, нужно ли всем знать свое предназначение, нужно ли всем прочитать ну, свое. Предназначение мне очень нравится. Мы ну, навешали столько всякого вот этого. Ну, ну, наверное, особенно за механи... Ну Да, да давай наверное, Давайте главный. про карту. Тогда да. получается, если мужчина не знает, кто он, ему очень трудно а, следовать какой-то своей стратегии. Если он знает, кто он, манифестор, генератор, проектор, рефлектор, уже легче будет взаимодействовать со своей второй половиной, потому что он будет знать, как она себя будет вести. Ну, вот, Евгений, говорил в свое время, я очень полы фразу в семье достаточно одного пробужденного для того, чтобы пошли, пошла какая-то динамика изменений. Когда человек пробужден. Но ну, хотя бы, просто ну, пробужден. Я имею, да, ну, не, не пробужден. Конечно же, если ты знаешь а, свой дизайн, это не значит, что ты уже пробужден. Но хотя бы ты уже а, имеешь план-карту города Баку, как в нем не заблудиться, uh -huh. да, и наилучшим образом себя там. А там же дальше что с этим будешь делать, это вопрос твоей осознанности, понятно. Хотя бы просто мозг включить, логику, да, да и посмотреть, да, да, да, насколько ваши карты жизни совпадают и где вы можете друг другу помочь, подать руку, подстелить соломки или наоборот, да, сказать, ну, боже мой, я не буду вообще это делать, это вообще не мое.